Пасхальный звон. Светлое воскресенье Христово. Пасхальный день. В Троицком храме Бахрушинского приюта. Храм установлен. Вы поглядите, какое крыльцо в тюремном стиле, в старо-русском стиле. Богатые наличники, очень много декора. Шатровая колокольня устремляется ввысь. Купола шлемовидные. А у самого крыльца символы Пасхи. Пасхальные яйца. Христос Воскресе. Пасхальное убранство храма.